Чейн и криптовалюты тема нашего эфира сегодня. Это такой очень большой тотальный контроль. Сама технология блокчейн была создана именно для того, чтобы преподнести людям большую свободу. Извините, пометка на полях. Все тоталитарные режимы продвигают первым тезис, что мы туда им настоящую свободу. Все с самого начала, все операции, которые были с валютой, каждый вот все, любой перевод, любая эмиссия и так далее все зафиксировано и каждый может это бесплатно ознакомиться, увидеть и проверить. Человечество борется с помощью блокчейна. Не заплатим за ли мы потом, скажем, что строили для свободы, а получили в общем-то для Каждого -то есть выбор. правого выбора выбрать то, тот или иной блокчейн? Те, кто Бедны не стали бы следствие применения технологии еще беднее, а те, кто бесстыдно богат, не стали бы следствие применения технологии еще богаче. Понятие, которое можно в последние годы услышать уже очень часто, вот что любопытно, абсолютно большинство, мне кажется, вообще не понимает, о чем идет речь. Вот мы с ним попробуем разобраться. Денис, что это такое? Да. Ну, Во-первых, технология блокчейн сама – это такая база данных, ну, может быть, для многих это уже известно, да? uh -huh. это место, где мы можем сохранять какую-то информацию в интернете. Причем, в отличие от блокчейна, от традиционных баз данных заключается в том, что хранится она сразу на многих компьютерах, которые не принадлежат одному человеку. Это называется децентрализация. То есть То мы есть сами это... даже не знаем, передавая данные, я, где я, они окажутся. Я буду по пунктам вас э, расспрашивать и всех наших гостей сегодня. Отдельно существует блокчейн как технология, и отдельно существуют биткоин, э этериум и другие криптовалюты. Абсолютно верно. И сама технология блокчейн, она применима гораздо шире, чем для криптовалют. И в данном случае, действительно, она является основой для любой криптовалюты благодаря ее свойствам. А свойства-то у нее очень простые. Данные, которые вы записали в эту базу данных, невозможно ни изменить, ни удалить. Означает ли это, <с что <с одни и те же данные хранятся на децентрализованных компьютерах? Да, абсолютно То верно. есть один и тот же набор хранится? Один и тот же набор. Ну, сейчас существуют современные а, технологии, как раз блокчейнов, их тоже уже много поколений сменилось за 10 лет. А, тогда что такое биткоины? А, поясните. Биткоин – это финансовое воплощение технологии блокчейн. Финансы всегда заботят человека, все хотят разбогатеть. Поэтому Bitcoin, был выпущен биткоин, который явился вот финансовым воплощением технологии. А Bitcoin, это виртуальные деньги? Это виртуальные деньги, но тем не менее они... Так же, как обычные, да, они имеют свою цену, поскольку их цена устанавливается на основе рынка. Вот если есть спрос на какую-то вещь, у нее появляется цена. А Я правильно понимаю, что существуют биткоины, а существуют и другие виды виртуальной валюты? Точно так да. же, как есть доллары, евро, существуют биткоины, да, Ethereum и так далее, и так далее. Да. Биткоин была выпущена э, с открытым исходным кодом, поэтому э, любой желающий, и, ну, Программист мог взять, поменять и запустить свою. Так появился Litecoin, там изменен немного алгоритм шифрования. Вот. И, в принципе, он тоже торгует сейчас на рынке. Никаких... То есть, криптовалюта, да. это как евро. То есть, все привязано к доллару, но... А, знаете, это, вот, допустим, как картина. да, вот Какой-нибудь Вася нарисовал 10 картин. И они как бы ну, не продаются. А потом он умер. И картины возросли в цене. И вот биткоинов тоже количество ограниченное. То есть их нельзя имитировать сколько хочешь. Их всего 21 миллион. Сейчас выпущено около 16, по-моему, миллионов. Mm -hmm. вот. И, соответственно, в данный момент капитализация его ну, просто сумасшедшая. А а вот, за... да, да. Ну, хотелось бы... Сверхзадача нашего эфира понять вообще, что происходит. Но хотелось И, бы понять. Вот... Хотелось бы понять. Первое. А какие недостатки традиционных денег восполняются с помощью виртуальных денег? Точно, Это первое. И второе, если можно, а вот почему такие правила игры? Вот, например, миссия долларов происходит по мере надобности, эмиссия рублей происходит по мере надобности. Это привязано условно к национальному доходу страны. А здесь, например, с самого начала фиксировано Почему так? Во-первых, это ограниченное количество. Почему? Чтобы создать дефицит. А, то есть заранее планируется да, конечно, дефицит. конечно. Он изначально заложен в алгоритме. Когда желающих больше, чем выпущенного нет, цена, соответственно... Это как аукцион. Идет в режиме аукциона. Аналог есть... с антиквариатом. Да, аналог с, с тогда, золотом. Значит, не с валютами. Аналог с золотом. Но золото не 21 Д миллион. Дело в том, что <свят> золото не 20 не Все равно не ограничено. Но, Но его ограничено. можно до того, сколько-то на планете есть, то есть и все, все больше не будет. пока весь не будет выпущен. Там рассчитано... Ведь нет центрального эмиссионного центра. Эмиссионного центра. А, люди Изначально, когда запускался биткоин, люди начали его... Майнить своими компьютерами Добывать. дома. Добывать, вот да. Очень важно, майнить своими компьютерами, потому что... Конечно же, какая картинка рисуется в массовом сознании, что есть некая криптовалюта, которую когда-то можно купить было за 1 доллар, сейчас а, этот биткоин стоит не 1 доллар, а 1 миллион долларов, что можно было сделать себе состояние, а, при этом это все можно майнить, то есть сделать самим, то есть можно, грубо говоря, у себя дома поставить печатную машинку, это дает право другим людям называть, что это вообще все огромная афера финансовая и так далее, и так далее. Да, я бы хотел сказать, смотрите, возвращаясь к технологии блокчейн, как раз в привязке к догаданному вопросу. Дело в том, что за то, чтобы люди хранили у себя на своих компьютерах эти данные, вот этот блокчейн, а эти данные что такое? Это транзакции, как я перевожу куда-то деньги, информация об этом записывается да, и хранится в этом блокчейне. Я должен за то, что я своей мощности, собственно, трачу на поддержание сети, я должен, я должен получать за это вознаграждение. За бесплатно я бы не стал это делать. Вот процесс, когда я получаю оплату за то, что я обеспечиваю работоспособность системы всей, и называется майнинг попросту держите компьютер включен. По, да. Да. По сути, да. Это тот же компьютер, который производит вычисления, потребляет электроэнергию, он выделяет много тепла, и его надо э, охлаждать и так далее. Это и... не бытовой компьютер. Это, ну, не за... это уже, уже, не, уже не, не бытовой. Сейчас уже нельзя. А манять. зачем нужна эта криптовалюта вообще? Чем не устраивает вот. доллар, евро, рубль, иена и так далее? Да, не устраивает, конечно, отсутствие прозрачности. Вот э, блокчейн чем хорош? Что все с самого начала... Все операции, которые были с валютой, каждый, вот все, любой перевод, любая эмиссия и так далее, все зафиксировано, и каждый может это бесплатно ознакомиться, увидеть и проверить. То есть эту информацию нельзя скрыть. И в этом ее самая главная сила. То есть что невозможно подделать всю информацию, которая была. То есть не может откуда-то взять просто и появиться валюта. Вдруг какой-то Центробанк не может напечатать еще долларов, не поставив об этом в известность а правительства. Кто примет решение, когда 21 миллион закончится, кто примет решение о прекращении эмиссии? В алгоритме это записано, вот. да. но к этому вот появились другие Еще недавно да. многие относились несерьезно, но мы видим, что в ряде стран мира уже можно расплачиваться этой самой криптовалютой. То есть можно в магазине отдавать не доллары, да. а, Абсолютно а верно. фигурально нет. выражаясь, отдавать биткоин. То есть все это уже довольно серьезно. Да. Это все серьезно? Ну оборот текущим фондовый маркет капитализации составляет сколько? 200 сейчас, да, триллионов, двести миллиардов долларов, 200 миллиардов, 200 миллиардов, 200 миллиардов ну, по оценке. На самом деле это вот такая... Поясните, вот я все-таки... Да. есть очень много профессиональных терминов. То есть в мировой экономике да. 200 миллиардов долларов составляют э... Отключение. криптовалюты. Да. Если взять биткоин, вот 21 миллионов всего, угу. и умножить на текущую цену, вот 6 6200, по-моему, долларов, вот умножаете, вот это будет капитализация биткоина именно. Угу. Да? Вот их не будет больше а 21 всего. миллиона. 21 угу. миллион на текущую цену умножаете, вот это капитализация угу. биткоина. Они если упадет сейчас цена биткоина, значит упадет его капитализация в целом. Но это как акция компании, получается. Да, да, вот да это, совершенно, совершенно верно. Главный Кстати, это... раз... складывается ощущение, что э, технология развивается, а общество пока не понимает, что это за технология. Да, да. Ну, мне кажется, это всегда так бывает, что технологии развиваются, а общество всегда оно, как бы, начинает пользоваться тем, уже, что имеет. Что вот здесь, конечно, замечательно. Здесь, э, вот в биткоине, вот, с моей точки зрения, как священника, я не знаю, может сейчас наши эксперты они разрушат мою, скажем, такую вот радужную вещь? Махинации почти невозможны, да? Невозможно. Смог спасти? значит, что бы под махинациями? Ну я не имею в виду там коррупцию, там подобное. Я не имею в виду взятки, Я понимаю, что взятки нельзя дать в биткоин. Да, я а, это, я не имею в виду. Это все равно чем угодно. Можно там курицами давать да, абсолютно чем угодно. Вот, да. Я имею в виду другое. То есть вот махинация, как с долларами здесь там, или с рублями, невозможно. То есть напечатать где-нибудь это нельзя? Левых Биткоинов нельзя создать и внедрить да. систему. Это да. исключено алгоритмом и как бы. Так. Дело в том, то что люди подтверждающие, да, когда да, людей нет. стало больше как при накоплении людей уже возможность майнить компьютерами отпала. Появились специальные устройства. Люди начали собирать пулы. Пул это ну, одно место, куда все направляют свою мощность а, и добывают а, награду на биткоина и делят между собой. Ровно столько, сколько потратил мощности, ну, соответственно, энергии. Объединение майнеров. Да, это просто... Ну... Есть важный момент, который мы упустили. Каждый майнер, он для сети делает часть работы, общей работы, да? Вот за эту часть работы он получает часть дохода. Но когда таких, кто хочет получить этот доход... Становится много-много-много, больше, больше, больше, сам алгоритм начинает зашифровываться еще больше. Повышает, или сложность. повышает сложность. То есть, для того чтобы. Намайнить, допустим один биткоин три года назад нужно было можно было простой компьютер поставить да и ты что-то наманишь а сейчас, сейчас сложность то есть добиться. у тебя компьютер должен совершить намного больше можно я миллиардов так, операций немножко упрощаю много денег сейчас не напечатать через майнинг да, да совершенно короткий. верно сейчас короткая пауза после чего мы продолжим наш разговор в эфире не переключайтесь Это позволяет открывать такую широкую сферу, как прогнозирование, допустим, заболеваний. Вы получаете по любому региону всю аналитику. То не идет речь о какой-то отдельной стране России или США. Да? Блокчейн предоставляет возможность в любой точке мира соединиться и совершать свои финансовые операции, какие угодно, да? работать в своей сети. Мы сейчас обсуждаем очень глобальные такие вещи, но у любых глобальных вещей есть всегда маленькие «если». Да? Биткоин, биткоин, биткоин. Но ведь эта тема обсуждается в высших э, государственных кругах, Стал. и не только в России, но и во всем мире. И эксперты э, и представители войск говорят о том, что их интересует не только и не столько именно биткоин. Да. Ну, криптовалюта есть, и другие криптовалюты. Их интересует именно технология, которая может изменить общество. Вот эта технология называется блокчейн. Да. А как да, она да. может изменить? Вот, ну, э, вот мы вот, слышим вот, про здравоохранение, про да, систему государственного да, управления, да. про финансы. Мы неоднократно общались и с советником президента, и вот в Думе выступали. да И по этому вопросу как раз технология блокчейн, это вот такая, как я уже сказал, база данных, можно писать, как реестр, в котором информацию изменить нельзя. Но в то же время вся информация хранится зашифрована и анонимно. То есть невозможно узнать, если я сам не сказал, что это моя информация. Как это может повлиять на жизнь простого смотрим. Еще очень важный момент. Технология блокчейн позволяет создать вот это будущее, о том, о чем почему-то мы там сейчас пока не говорим, но это есть, это смарт-контракты, умные, умные контракты, умные договора. Это такие программы, которые сами исполняются, независимо от человека, да, при наступлении каких-то условий. То есть мы говорим, что, за какую сумму и когда я должен получить, при наступлении какого условия. Например, автостраховка. Да. Да, дальше есть такая, такие э, системы: либо, если это можно получить откуда-то из открытых источников, данные получаются из открытых источников. Если нет, то есть такие оракулы, так называемые, вот тоже программы, которые поставляют данные в этот в блокчейн. Алгоритмы смотрят, просто смотрите, что событие наступило, и тогда там выплачивается страховка или еще что-то. И никакого человеческого фактора здесь нет. В случае с медициной, вы правильно заметили вопрос: например, я могу э, хранить историю болезни в блокчейне. Да, она будет депер... деперсонифицирована, то есть, да, будут видно, какие болезни. Это может быть храниться по регионам, по городам и так далее. Да, э, невозможно будет изменить историю. Она всегда, каждый с рождения сможет проследить всю вот эту вот историю болезней. Потому Но что сам... она будет храниться на разных компьютерах. Да, да. да. да. На, да. на разных компьютерах, на всех. На всех. На да. вся, Кто, в том возможность хищения со всех выше, чем с вот, одного. Вот, вот, прозрачность, да, информация открыта полностью. Она полностью открыта, она доступна, но она деперс... деперсонифицирована. А то она наступает персонификация? Да, когда я, вот как э, участник, подтверждаю транзакцию, то есть делаю что-то в этом блокчейне... Дайте проще, может быть, это сделаем. Вот человек, человек, моя история да. болезни находится на компьютере да, в штате да, Оклахома. Да. Физически находящимся, в штате Оклахома. Я прихожу в поликлинику. Мне нужно показать врачу эту историю болезни, как это осуществляется технически. Вы она не только в штате Она деле, что там, еще и еще по всему миру. И у врача, к которому вы пришли, есть доступ как раз к самой сети. Он сам не знает, какому компьютеру. В штате Оклахома будет в России, неважно где. ключ. Да, вы предъявляете свой ключ, врач предъявляет свой ключ. И теперь все это данные. Депозит под 2 да, да, да, да, да, примерно да. так. И все данные там будут сохранены. И у него на уже появляется ваша история болезни, что вы там позавчера приходите Да, и чтобы он получил доступ. Но если вы не авторизовали, все равно эти данные доступны, но неизвестно, что она вам принадлежит. Но это позволяет открывать там такую. Есть все, кроме имени. Да, да. Это, это позволяет открывать такую широкую сферу, как прогнозирование, допустим, заболеваний. Вы получаете по любому региону всю аналитику. Вы знаете, когда, если эпидемия начинается, откуда она пошла? Конкретно там вы можете выцепить все, и это э, в будущем позволит Я прогнозировать да, да, и превентивно э, локализовать разные заболевания, То эпидемии есть, и так далее. Э, Проще, это база данных, которые баз позволяют данных? нам Но, анализировать да. Как, да. Как, один, как один из нас В из отличие аспект. от обычных баз данных, это база данных, которые живет. Вот эти блоки, они создаются постоянно. Ежесекундно. Да? Ежесекундно. Ежесекундно. И mm -hmm. там вот можно проследить всю историю всегда. То есть Кого она или всегда или в направлении. Абсолютно можно, всего, можно записывать информацию, можно не писать ничего, он как бы выпускается, имитируется через определенное количество времени. И в принципе в блокчейн можно записать любые данные как любого направления, то есть и использовать блокчейн именно как прозрачную систему, через которую можно отслеживать определенные ну, ну, да, процедуры. он самостоятельно не действует, он действует на основании лишь того, что вы туда запишете, верно? Ну, да. Да, он... И так, и не так. То есть, смотрите, я все-таки хотел бы продолжить список здравоохранения, медицинская карта. Какие еще возможны применения? Был проект Жизнь человека на блокчейне. Родился человек. Этот факт зафиксировали. Допустим, значит, кто-то от государства, родители подписали своими ключами этот факт он произошел. Дальше человеку там 14 лет, паспорт у него автоматически с помощью смарт-контракта опять в этом блокчейне создался. Дальше он заходит в банк, он уже предъявляет свой только ключ, у него открылся счет. На этом счету есть деньги. Он, допустим, не пошел в армию, блокчейн сам понимает, что он не пошел, и блокирует ему доступ к счету, да? ему там никуда не деться. Ну, и такие очень много. То есть всю жизнь можно записать в, в этой единой базе данных. Вплоть до отопления там, э -э -э ЖКХ и все такого прочего. А как же наша тяга к бумажкам? вот я могу сказать, есть огромное количество баз данных государственных, но да. все мы документы обязательно храним у себя в ящичке, потому что мы понимаем, что там эти базы 200 раз рухнут, а вот это свидетельство да. о собственности у меня да. никто не отберется. Потому что это, это как раз вопрос централизации и децентрализации. Государство хранит в одном да. э, месте свои базы данных, да. и мы должны надеяться и верить, что они хранят это надежно. А а может, рухнуть, а разве не это не вопрос нет. второго ключа? <с вот на миллионе компьютеров хранится одна и та же информация. Одна из сторон это не я, а вторая сторона это я. Но вот если я это отпечаток пальца, взяли отрезали у меня отпечаток пальца. И вошли в контакт с миллионом других ваших визави. И получаете все тот же доступ к всему тому У вас также могут залезть в дом и взять ваши бумажки. То есть это не совсем неуязвимо. Нет, все зависит от сложности ключей. Мне кажется, здесь даже вопрос не в уязвимости, а в определенной свободе человеческих поступков. Может быть даже в той свободе человеческой поступки, которая подходит под УК, да? вот под уголовный кодекс, ну, допустим, та же самая армия, да? человек не пошел, ему раз везде блокировали, в автобус он не сел, в метро не прошел, отопление ему отключили, банк заблокировали и там подобное. Весь смысл только в прописании алгоритма да, использования блокчейн. То есть это такой очень большой тотальный контроль. Получают. Это, если, если, если я честно, меня всегда можно обыскать и, и карманы вывернуть, как сказал Звонецкий, да? вот. Но мы же знаем, что в общем-то все равно человеческий фактор будет оставаться. При, скажем так, зависимости от всего от этого происходящего, да, человеческий фактор будет оставаться. Это один момент. И второй момент. Мы сейчас обсуждаем очень глобальные такие вещи, но у любых глобальных вещей есть всегда маленькие «если». Да? Всегда. Да. Вот «если» будет электричество. да. А если да. нет? А если нет, мы в каменный век. Если нет, я не думаю, что мы, э, блокчейн это будет наша самая главная проблема. Если это электричество, я уверен, что мы не да. протянем его. Ну, да. да. мы говорим о том, что криптовалюты, мы говорим о системе блокчейн, но все это упирается в какие-то базовые вещи. Ну, есть, например, например в Китае grid, energy, grid energy, когда каждая точка, каждый дом является не только потребителем электричества, но и производителем. Да. И вот лишнее электричество, оно отдает в сеть. И, и продает. И, кстати говоря, наладить вот э, то, это взаимодействие, когда я могу покупать, продавать и так далее, и даже не я, а мой дом. Вот это можно и вот э, кто, к чему мы идем, будущее интернет бываю, вот, Я бываю. Я, я, я слышу о том, что появляется некая система, э, распределенная по всему миру, которая, с одной стороны, позволяет тотально контролировать меня, безусловно, а во-вторых, полностью зависит от электричества. Если в какой-то момент где-то кто-то нажмет на рубильник, вся эта система испарится. Ну, не совсем так. Нет, Это, есть, не, нет, нет. что, не так. Есть пояснение, не так. Сама технология блокчейн была создана именно для того, чтобы преподнести людям большую свободу. Вот в чем преимущество, да? Вы спрашивали, отец Александр. Извините, пометка на полях. Все тоталитарные режимы продвигают первым тезис, что мы тут даем настоящую свободу. Нет, она так и построена. И почему сейчас государство до сих пор не выпустило там рубль бит или еще что-то такое, да? Именно потому, что государство, видимо, не заинтересовано в том, в том чтобы граждане всех стран, тут не идет речь о какой-то отдельной стране России или США, да, блокчейн предоставляет возможность в любой точке мира, хоть в в мировом океане, среди просто со спутниковой антенны соединиться и совершать свои финансовые операции, какие угодно, да, работать в своей сети. Вот э в этом как раз не заинтересовано, мне кажется, ни одно государство, да, они устраивают конференции, смотрят. Вот именно... То есть, то есть они вы, хотят... Вы, под... вы, вы утверждаете, они хотят что... Это... Под, Подметь под контроль то, что создано для того, чтобы не было контроля. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот это, же, что это как парадоксально, раз... но это, это просто сама технология позволит нам общ... да, друг другу деньги отдавать, помимо Сбербанка, никого, никто, никто не будет знать. Я передам Роме, он передаст мне, кто за что, чего. Я понимаю, что там борьба с террористом и все такое, да? Ну, но, тоже не Но любая, в да, в свободы. То есть сама технология mm -hmm. блокчейн позволяет нам быть свободными вообще. всем До, тех, пока, до тех пор, пока не вырубили рубли. Совершенно верно. такая еще вещь, что, что вот, допустим, банковская комиссия, да? То есть за каждый перевод мы mm -hmm. платим комиссию. Плюс банки ограничивают минимальный перевод. То есть один рубль там нельзя послать. Вот. И комиссия... Мы платим только потому, что мы пользуемся рублями исключительно. То -то а, то доллар доллары то? Доллары. Ну, соответственно, да, фиатными валютами. Государство а, за что отвечает государство? То есть судебные все инстанции, вот. а, И, соответственно, в биткоине это как орехи. Ну вот, если вам и мне выгодно бартер орехами, правильно? то Почему? Мы же не отсыпаем государству орехов. Правильно. А биткоина разве нету комиссии при сделках? А, там она вообще минимальная, то есть меньше... Нет, ну, важно. Важно. Если да. она есть, то она уже есть. Да, она Вот еще она минимальная. На новых валютах будет, есть и... возможность, ты можешь поставить, что платишь комиссию, тогда а вот твоя можно, операция быстрее. Точнее, заметьте, вот мы говорим о технологии блокчейн, о технологии, но вновь, и вновь возвращаемся к деньгу. Вот смотрите, я понимаю, прежинация. кому идет комиссия, когда э, я в российском банке отправляю деньги. А, а Куда идет комиссия, когда я перевожу биткоин? работал обработал вашу транзакцию майнера. Да. Сейчас небольшая пауза. Продолжим после совсем короткого перерыва. Никуда не уходить. С криптовалюты действительно пропадают абсолютно все границы. Я хочу, все свои сбережения вывожу за границу, хочу завожу сюда. И вообще, к чему идет вот блокчейн это к некой глобальной юрисдикции когда мы не зависим от государства, а зависим вот друг от друга. Технология блокчейн, на, на ней пытается построить демократию. Итак, здравоохранение. Да. Вы привели пример да. с этой карточкой, медкартой. Да, ну, как еще это может изменить нашу Ничего. жизнь? Мы говорим о том, что... Как любой реестр надежный. Очень важно и управление правами. Все наша жизнь да, правами. Это недвижимость, документы любые, допустим, ну, сами там. Мы родились, у нас каждый документ это по сути наше право, гарантированное нам чем-то. Вот давайте да, давайте, давайте сделаем так. Вот сейчас да. есть существует государственный реестр недвижимости. Да. Его контролирует государство. Можно обратиться и узнать то или иное имущество тебе да. принадлежит или да. внести изменения да. при продаже, да. Да. покупки. Ну вот, будет реализована система блокчейн, и что поменяется? Вот вы сами, имея ключ свой, вы говорите, я передаю недвижимость туда, подписываю ее, и это записывается. же онлайн-базы соответствующей. Да, но вы не уверены, что вы должны верить. Понимаете, блокчейн – это история про то, что не нужно верить. Это среда передачи ценностей без доверия. Вот в чем идея. Вы не должны, у вас нет ни не, не того, кто вот вам подтверждает, кому вы, безусловно, должны доверять свои интересы, свои права и так далее. А здравоохранения, всевозможные реестры, что еще? Да, а, реестры, ну, как я уже сказал, это смарт-контракты, и, и вот это будущее, это договорные отношения между людьми, самоисполняющиеся. Конкретный пример. Да? Вот мы да? с вами заключили какой-то договор. Вы мне даете листочки, я вам должен за это отдать ручку. Да. А сейчас мы должны пойти там, к нотариусу юристу, который будет гарантом того, что мы, эти, мы этот договор исполним. Да. А, как это будет в эпоху блокчейна? Да, в эпоху блокчейна... Надо понимать, что... Вот у вас листочек, вот у меня да, ручка. Вы вот, для начала должны их токенизировать. То есть уподобить стоимость. стоимости. Да, я должен закрепить свои права на эту бумажку в блокчейне, а вы должны закрепить свои права на эту ручку Как это конкретно происходит? Что это значит? Это мы должны выпустить... Я выпускаю такую криптовалюту, называю ее бумажка. Вы выпускаете криптовалюту, называете ее? Мы идем на биржу, я говорю, меняю криптовалюту бумажка на криптовалюту ручка. У нас это обмен канал. произошел, и тогда у вас есть право получить у нас их, их вот так в, так уже не легче, честно говоря, чем Наталье. <laughs> да, да. это хорошо с бумажкой, с ручкой, да. Вот мы зафиксировали. У меня участок земельный, да? да? Я должен на него иметь право. Да. Для того чтобы этот земельный участок встал в, в, в блокчейн, я должен снять его размеры, зафиксировать. Э, там земельный участок, кадастров, межеваний и да, там подобное. Значит, все остальное остается. Ну, это... Кадастр, межевание и там подобное. Люди приезжают, снимают, и только после этого я говорю: у меня криптовалюта, участок. Да, да. да? да. Ну, вы можете, смотрите, вы можете взять криптовалюту участок, а можете это у вас быть. А, Опять-таки, блокчейн это такой шаг на пути к совместному использованию. Да? Вы говорите, что у вас не криптовалюта участок, а криптовалюта квадратный сантиметр участка. Так. И вы на вот количество квадратных сантиметров, которыми владеете, можете э, этими токенами, менять их менять на, на все, что да. угодно. И, и, и вот эту информацию ха -ха. я загружаю да. в блокчейн. Да. Мой сосед измеряет по-другому этот свой участок и заезжает, на, как традиционно, на полметра ну, да, за на забор. соседний э, да. забор участка. И тоже загружает в блокчейн. Ничего ну, не сможет загрузить уже, потому что блокчейн не позволит ему дать Уже не, Почему? Да. Ну, должен быть написан специальный смарт-контракт. Мы с условиями валидации. Есть... Кто-то когда-то пишет, что вот территория здесь, страны, здесь вот территория метров. страны. Вот создается блокчейн, территория страны разбивается на квадратные сантиметры, и вот, вот, вот, вот это уже количество нельзя понял. изменить, и понял. уже ни один на другой не наедет. Но Вот, вот есть, для этого должен быть тут, государственный. Тут есть серьезная возможность э, махинации со стороны того, кто первый написал. Вот знаете, в статье обо мне в Википедии, uh -huh. вот есть статья, правда, есть статья обо мне в Википедии, и я там смешан с моим полным теской, который, кроме всего прочего, тоже священник, и я уже который от руководства Википедии пытаюсь добиться удаления несоответствующей информации. Ну, то mm -hmm. есть я, я вижу здесь некое сходство. Вот кто первый, стать... если бы я написал эту статью первым, mm -hmm. то было бы так. А если вот кто-то другой напишет, что вот мне 75 лет, а не 45, как есть на mm -hmm. самом деле, как я обратное докажу? Уже же имеются параметры? Да. Вы должны внести корректирующие проводки, что называется. Да? И вообще к чему идет вот блокчейн, это к некой глобальной юрисдикции. Когда мы независимо от государства, а зависим вот друг от друга. Неважно, где мы живем. Мы поживем, ну, грубо говоря, сейчас на планете Земля да. или во Вселенной. Да? И мы зависим не от государства, а друг от друга. И друг друга, как и государство, можем там нанимать на что-то, вот между собой общаться без посредников. А, лирическое отступление. Я пока мало что понимаю, но я понимаю только одно, что это будущее, которое уже пришло, и в котором ну, по-любому надо разбираться. Значит, здравоохранение, реестры, смарт-контракты. Что еще? Интернет вещей. Самое главное. Вот. Звучит красиво. О чем идет речь? А, о том... Ну, сейчас мы видим, что стали появляться э, машины, которые ездят сами, да, например, там... То, ну, то есть вы хотите сказать, что это тоже блокчейн? Ну, вот в самом деле, да. И здесь опять э, вот та экономия доступа, шаринг экономии... Интернет вещей, экономия да. доступа. Что такое интернет вещей? Да. Все, Давайте смотрите, по окей, хорошо. Интернет вещей – это... Э, Автономная какая-то э, единица, пускай это машина, которая ездит сама, либо квартира, у которой есть датчики, э, она знает, сколько она потратила света, тепла, электричества и так далее. И вот у каждой из этих э, сущностей есть кошелек криптовалютный, с помощью которого она сама по, по алгоритмам может покупать себе ресурсы или зарабатывать, предоставляя саму себя в пользование. Вот. Идея такая. То есть машина, может, сама ездить по городу, нашла человека, он к ней сел, тут я заплатил криптовалютой, потом она приехала на заправку, и этой криптовалютой заплатила за бензин там, или за электричество, У -у -у. что бы то ни было. Да? А я просто владелец акций, ну как бы, токенов этой машины. И это она будет бомбить без моего согласия. Да, абсолютно. И, согласия. полностью автономная, Полностью автономная. Полностью автономная. И вот это интернет вещей, когда вещи между собой начинают взаимодействовать без людей и зарабатывать. То есть экономика mm -hmm. начинается, когда мы не участвуем, мы просто владеем частью машины. Я владею там 30 или там 10% машиной, вы владеете 30 и так далее. Она сама ездит, зарабатывает, заправляется, чинится и, и так далее. Но прибыль везде. распределяется нам, как мы с вами там договорились, как вот, на, наша доля в вниз находится. Также и квартира это касается, mm -hmm. там, и любого другого транспортной дороги. Но тут возникает вопрос. А, вот мы говорим про машины, такси, здравоохранение, это все хорошо. И люди, которые хотят развивать общество, это прекрасно. Но есть люди, которые хотят уничтожать общество, Безусловно. уничтожать народы по самым разным причинам. Террористы прежде всего. А Это ведь большая опасность, что они тоже будут контролировать эти технологии. К чему это приведет? Я думаю, что здесь очень важно понимать, что это прозрачность технологий. Как бы ни говорили, мы все равно видим, что блокчейн прозрачный. Можно отследить каждую транзакцию можно понять, что происходит. Да, все видят. И эта прозрачность, она всех должна делать лучше. Потому вот что хуже смотри, быть Почему может. появилось государство? Потому что все-таки это форма спасения от хаоса. Поправьте мне, если я ошибаюсь. Вот. Чтобы все друг друга не переубивали. И общество отдало право на насилие государству. Государство имеет право сажать в тюрьму. Да, есть конкретные чиновники, которые это реализуют. Но, тем не менее, это базовый принцип общества. Та технология, о которой вы говорите, он, по большому счету, отрицает этот базовый принцип общества. И вы, не приведет вы, ли это вы, к вы тотальной анархии дозреть. и хаосу? Мы должны дозреть сейчас до этого. этого. Немножко демократизируется. То есть технология, блокчейн, на ней пытается построить демократию. То есть... Есть голосование. Вот голосование. За, определенных, да, голосование за определенные доверенные, э, ну, так созданные аккаунты, э, которые подтверждают транзакции. Они подтверждают... Это, это, форма централизации? Ну, это форма централизации на доверие. То есть э, сейчас один подтверждает, потом переголосовали с другого, подтверждает другой. Это, ну, демократия. Послушайте, но вы, вы сейчас утверждаете, что все-таки есть некая централизация, есть некие авторитетные люди, которые будут э, это... иметь право решать, э, значит, что хорошо, что плохо. Так получается? Ну, это уже следующий шаг. Это уже следующий шаг, когда люди пытаются создать э, ну, нечто похожее на... То, что нас окружает. Смотрите, блокчейн, правильно, как я говорил, это технология, это база данных. Да? Да. Правило, по которому она работает, должно сообщество принимать эти правила. И блокчейн же позволяет, проводя те же самые голосования, эти правила принимать. Большинством, либо как вот мы договоримся. И блокчейн позволяет реализовывать такую концепцию, называется... Жидкая демократия. Не слышали про, про, про, про такая штука есть? Нет, вот. звучит своеобразно. Да, звучит своеобразно. Заключается она в том, что, смотрите, мы все должны принимать решения, голосовать, еще что-то, да? И вот мы говорим, что в блокчейне мы хотим принять решение по, допустим, информационным технологиям какое-то. И мы это как Пользователи это, блокчейн? Вообще все люди, например. Да? Мы говорим, мы уже про светлое будущее, когда все люди на блокчейне. Да? И мы принимаем решение, сообща и, и говорим. Я знаю, допустим, что... Или вы знаете, что я разбираюсь в IT. И говорите, я делегирую свое право проголосовать по этому вопросу мне, как специалисту. Да? А дальше мы начинаем вопрос какой-нибудь а, еще, пускай, бы там, о, не знаю, про, про экономику, в которой, допустим, я не силен. Да. Я говорю, у меня есть знакомый экономист, и я свой голос в этот вопрос делегирую ему, и он за меня голосует. И вот так мы, опираясь на себя, на свое сознание, на свой круг друзей, да. Да, можем меняться голосами для того, чтобы качество принятия решений было гораздо выше, чем есть сейчас. Я, правда, шел на эту программу с некоторым предубеждением, потому что я старался много читать об этом, и... И мало что понял, у меня гуманитарное образование, кроме всего прочего. Я в этом смысле блондинка. А, но сейчас я понял нечто очень для себя важное из рассказа уважаемых экспертов. Это ведь по существу утопический социализм. Это разговор об, об обществлении. Mm -hmm. Сама, сам разговор об обществлении мне лично крайне антипатичен. Потому что потому что об начавшееся с относительно нейтральных вещей, так как, например, рабочее время автомобиля может завершиться обобществлением моего личного времени в местах не столь отдаленных, если сообщество, например, сочтет это целесообразным и грамотным. Всякий утопический такой социализм, он в основе своей, это как и философская вещь, он в основе своей тоталитарен. И всегда будет интересно узнать, всегда будет интересно узнать кто более успешен, кто более авторизован, у кого в конце концов большие познания и эти люди просто формируют, как представляется, вот пока представляется из вашего рассказа новую элиту такой технократического общества. Причем не только да, да. это будет простая новая элита общества. Пропадут границы, пропадут государства. Потому что одна из функций государства воздействие на общество, это, естественно, деньги. криптовалюты... Me, да. С криптовалютой действительно пропадают абсолютно все границы. Я хочу все свои сбережения, вывожу за границу, хочу, завожу сюда. Должно быть какое-то общество экспертов, которые должны... Ну, которые выше, чем не эксперты. Которые выше, чем не эксперты. И я с этим абсолютно очень согласен. но. Не похоже ли это вот на того большого брата, да, про которого мы еще читали в 80-х годах, во всяких, в общем-то, да, книжках, Известный. который будет за, на, за нами Литиному, следить? Но это пройдет много-много. Нет. лет, и много проб и ошибок будет. То есть сейчас это все на начальной стадии. Да, это все это зародыша, как бы будет адаптироваться. Бы... Стоп, стоп, подождите. Мы сейчас подождите. Мы, наблюдаем мы, его Мы, мы, мы, мы а, ничего мало в этом, что понимаем. Мы пытаемся в этом разбираться. И первый вывод, который мы делаем, что это вообще глубоко тоталитарная история, по большому счету. И в этот момент вы говорите, ну это только зародыш. Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор. Никуда не уходите.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 Может завершиться обобществлением моего личного времени в местах не столь отдаленных, если сообщество, например, сочтет это целесообразным и грамотным. Сейчас э, появились даже ну, новостные порталы на блокчейне. то есть это новости, которые не поддаются модерации, изменению, удалению, ну то есть со стороны. В смарт-контракте предварительно а -а -а. оговариваются все условия: куда, чего, сколько и, -это и, -это не и, -это и все, да, и это уже неизменно. делегировать ему. Вот здесь вот очень важно. И есть ролик, значит, такой. Э, человек берет вот банку там 5-литровую, э, насыпает туда конфетки и проходит, спрашивает, сколько здесь, сколько там, сколько, сколько, сколько. Про, сто, спрашивает 160 человек. Вопросы разнятся, ответы разнятся. Кто говорит 4, кто говорит 4 тысячи, кто-то говорит там полторы там, и так далее. Вот. Потом он берется, считает среднее, и ошибка там вставляет 1%. То есть, когда, э, в общем-то, не эксперты, но благодаря своему большому количеству... Да. Оценочного оценок как дают оценку правильную. Опыт. То же самое. Послушайте, э -э возникает вопрос. Я уже не это приводил сегодня. В тридцатых годах в Германии, значит, победил один политический лидер на демократических выборах с большим перевесом. Значит, к чему это привело, знает мировая история. Высокой статистической выборке. Высокой статистической выборке. Значит, я не хочу критиковать демократию, да, известная фраза, значит, демократия худшая форма правления, если не считать всех остальных. Но как бы риски-то серьезные все равно существуют. Риски существуют везде. Всегда. Да, безусловно. Да, и, и здесь вот мы говорим о технологии, что можем ее применить так. Сейчас мы вот... это Мы сейчас озвучиваем то, что Тогда уже придумано, для чего это можно использовать прямо сейчас. Тогда давайте продолжим Здравоохранение, интернет вещей, голосование. Да. А вы имеете в виду да, обычное голосование технологии. на выборах ну, в да, парламенте государства? Да. Ну, вот, да. А чем оно вот, отличается нас, от нас, ну, вот, этой классической процедуры приема бумажки? Ключом. Да. Не ЦИК hmm. будет подсчитывать, да, кто, вы, кто победит. А это контракта. А да. смартфон У каждого, каждого есть... из нас, которому мы проголосовали. Сейчас э, появились даже ну, новостные порталы на блокчейне. То есть, это новости, которые не поддаются модерации, изменению, удалению ну, то есть, со стороны. Блокчейн не позволит быть министерству правды. Да? Вот, как а есть. позволит техни... быть миллионы министерств правды. Ну, нет, и они не каждый, не каждый они должны между собой договориться. Вот если они договорятся, тогда да. Но поскольку никто никого не знает, и этих узлов может быть сколько угодно, договориться у них не получится. Дальше Давайте Это проду... будет сложнее. Ну, сильно сложнее, да. И смотрите. Я вот хочу продолжить. Про пример. Да, еще примеры. Которые... Отличный пример была концепция криптоюаня. В Китае у них нет кактовых пенсий, да, но есть социальные платежи. На примере пенсии это было, да, рассказать. Мы говорим, что вот Центробанк выпускает криптовалюту. Пенсия. Пенсия в Московской области. Ее заранее известно сколько. И она доходит, до да, э, э, перераспределяется, понятно, там, сначала там, ну, вот, в, в, в, в, уже в, в областной бюджет, до людей доходит. И только человек может взять эту, эту пенсию, прийти в банк и поменять вот эти крипторубли на рубли. И если вот эти крипторубли, которые были на пенсию, появятся где-то в другом месте, муниципалитет ее где-то определил, это сразу будет видно. И здесь невозможно перенаправлять вот эти потоки. То есть нецелевое не, не расходование средств невозможно становится. И это, опять-таки, прозрачность, это и быстро, когда сказать, что это уже реализовано в Китае. Ну, концепция Начинается такая была здесь. в прошлом году, да, и у них было, Они как, они в регионами внедряют, в каком-то регионе это вот они То внедряют. То есть вы хотите сказать, что и если вот. деньги будут отправлены на строительство какого-нибудь объекта, их нельзя, нельзя будет использовать, будет использовать на отдыхе Да, Нет. абсолютно. Нет, вот это, это, в этом и есть как раз функция смарт-контракта. То есть в смарт-контракте предварительно оговариваются все условия. Куда, чего, сколько. И все, да, и это уже неизменно. Ну, и поскольку... Вся история транзакций, всех операций с этими деньгами, с этими токенами, она прозрачна. Ее каждый может проверить. Здесь нет возможности ее как-то вот вывести в другое место. Это да, а будет тоже требовать авторизации. То есть, чтобы... нет, проверка посмотреть можно просто любым. Все. все открыто. Да, все сюда просто сюда, все. зашифрованное перевел столько-то... Ну, то есть ключ, просто хэш-ключ. Перевел такое-то количество монет на такой же хэш-ключ. Только другого вида. Много слов непонятных для меня. Но если коррупцию победят, это ведь хорошо. Да, если коррупцию победят это хорошо, но э, очень э, опасный такой момент вот в самом начале программы, или, может быть, даже до программы, была произнесена такая формула, что это творение человеческое всегда это очень несовершенно. Все, что творит человек, к сожалению, оно имеет со временем запах тления. Оно начинает гнить. Вот просто Ой, в, той, да. в той или иной в общем-то степени абсолютно. В общем все, разрушается и тому подобное. И если мы победим коррупцию нынешнюю, долларово-рублевую, да? мы можем приобрести, я вот пока что не услышал убедительного, что мы не приобретем коррупцию блокчейнчную. Да, есть такая концепция, там внедрить самозанятость, да, чтобы не открывать ИП, а человек мог сам там вести какую-то деятельность и так далее. Да, с точки зрения государства, вот здесь смарт-контракты очень хороши, и с точки зрения откатов, когда вы заключаете контракт, я оказываю вам услугу, и сразу часть идет на налоги, автоматически. То есть это заложено как бы в самой услуге. Вот в ее цифровом представлении. Страшно другое. Политические системы, которые смещают, борются друг с другом за определенную ну, вот сферу владения. Построены специально, чтобы бороться за свободу. Ну, то есть, Блок человечество борется с помощью блокчейна не за Не заплатим ли мы потом, скажем, что строили для свободы, а получили, в общем-то, для... У каждого есть другого. право выбора выбрать... Тот или иной блокчейн, которым пользоваться. Или создать свой Без... электрический или безэлектрический образ жизни. Вот так вот я понимаю, да? Отец Александр. Ну, вот вы знаете: всякое открытие, всякое изобретение человек устроен консервативно, всякое новое должно доказать свою полезность. Для меня существенно, с этической точки зрения, доказать безопасность этого. Этого технологического подхода и его импликации последующих для того, чтобы человек мог спать спокойно, развиваясь творчески и живучи на той планете, которая ему нравится. Ну да, безусловно. Да эти гарантии. Да, безусловно. Но мы сейчас можем что сказать? А как раз что без ведома человека это не произойдет. Правило, сначала их надо принять, <ква> да? Ну, да, как, это важно. Как, как и везде. И вот а если ты их принял, то ты, будь добр, их соблюдать. Вот блокчейн самой технологии, ей там 10 лет, да? но мы видим, что как она экспоненциально меняется. Сейчас вот тот блокчейн, который был в биткоине, ну, это... И, это мамонт. Это mm. мамон. Вот это технологический, он безнадежно устарел. Да, сейчас есть гораздо больше. Не тратит mm. энергии и так далее. Работает на а мобильном телефоне. Как сейчас, у у нас и добывать а, золото. А государство, они как на все это смотрят? Я имею в виду не только правительство Посмотрим. нашей страны, но и правительство да. не стран. до конца... Разобраться. А как это работает, собственно говоря? Ну, ну в основном... Поэтому где-то за биткоины можно купить товары, а где-то вот у нас запретили, насколько я знаю, ну, да, в Российской момент. Федерации. Технология приезжает. Да, у нас не разрешено. суррогатные валюты. А где валюты. можно? В Японии уже можно купить? Где-то э... можно. Вот где-то на юридическом... Или закрыли просто глаза вообще, умалчивают ну, о проблеме. Значит, я Все хотел бы, есть. чтобы в завершении нашего разговора вы, три эксперта, обратились к бабушке в городе Сыктывкар. Ну или к женщине. А, к, и объяснили, вот как через 10 лет жизнь ее может измениться, если все эти технологии будут продолжать вот так же стремительно развиваться. Да, да, будет без проблем. Любой конкретный пример. Без проблем, Поликлиника. Пенсия. Пенсия. первое что пришло в голову это пенсия И как пенсия приходит как она, будет как она приходит с почтальоном который <с звонит в дверь правильно или на карточку а сейчас или? Уже. ну или на карточку да ну а так все автоматически даже ну не не нужен бухгалтер который будет рассылать вот эти все операции каждому на карточку смарт-контракт сделает все за вас у это автоматизация смарт... у да. нее смартфон с помощью которого она будет получать пенсию, тратить ее где хочет, расплачиваться в троллейбусе. Я, я еще один. Да, проект, да, я я, я, я все-таки э, больше, конечно, за права людей. Да, я э, уверен, что с помощью блокчейна мы сможем гарантировать права и свободы тем, кто э, у нас живет в нашей стране. Они будут уверены, что если им положено, они точно получат. То есть здесь вот нет и такого. никто не заберет. Ваши это я, отец Игорь, Александр. Я... С надеждой слушал вот эти примеры. Бабушка со смартфоном через 10 лет, мне кажется, пока явление мало реальным признаться. Мне очень важно, чтобы те, кто бедны, не стали бы вследствие применения технологий еще беднее, а те, кто бесстыдно богат, не стали бы вследствие применения технологий еще богаче. Если этому будет содействовать, мы за двумя руками. Здесь Если наоборот, не будет содействовать, мы будем, я думаю, против. наоборот. Вот эта разработка дает возможность гаражным программистам, грубо говоря, да, составить конкуренцию большим мировым компаниям. Это, в принципе, ну, конкуренция, причем весомая, и реально люди собирают на свои проекты, заявляя о своих целях. Да? Это же об индустрии мы говорили, а тут и в целом об обществе. Да, а мне видится следующее, что развитие технологий, оно настолько стремительно: здесь причем не только блокчейн, но здесь там, беспилотная машины да. и, и, да. и так далее, там искусственный интеллект, там, телемедицина, там, над которой смеются и, но внедряют постепенно. Она настолько стремительна, это развитие технологий, что мы столкнемся в ближайшем будущем с очень большой социальной проблемой когда многие профессии будут отмирать просто вот в течение года-двух. да, новые. да ну, новые появятся, но новые появятся для новых. Мы не сможем, допустим, шахтера э, посадить в гараж за компьютер, который будет, в общем-то, манить э, и, и, и, и так далее. А у него определенно уже будет склад ума. Бабушки будут со смартфонами, они никуда не денутся, потому что как только это коснется пенсии, сразу все разберутся это, это однозначно дедушки тем более потому что захочется ходить куда-нибудь в ларек вот. но вот с этой большой социальной проблемой мы столкнемся очень быстро и вот здесь я вижу ну, в первую очередь функцию для церкви потому что куда человек идет с горем куда человек идет с непониманием он или замыкается где-то глубоко в себе в душе или э, в конечном итоге приходит все равно в храм. То есть в ближайшее время храм это будет но ну, э, то место, куда вот побегут пострадавшие от современных технологий. Не говорю о блокчейнах, но хотя. А я тут подумал, как технология блокчейна будет внедряться в церковь. Но это, наверное, тема уже другого да. разговора. До новых встреч. В эфире. До свидания.